Наше тело состоит из четырех стихий. Вот. Земля, воздух, огонь и вода. Точнее, земля, вода, огонь, воздух. И важно, чтобы все эти четыре стихии как бы, между собой были вот, в связи. Как бы. вот. Вот земля ⁇ это сама по себе физическая оболочка. Вот. Вода ⁇ это движение всех жидкостей. И вот движение всех жидкостей, оно э, связано с э, ритмом позвоночника. Это крайне сакральный ритм. Вот. И позвоночник, если вы здоровы, он вибрирует так же, как вибрирует Земля, как планета вибрирует. То есть мы как бы так... Дальше обгонит наше сердце. Вот. И воздух, это наше дыхание. Вот, вот и получается, расслабленное физически тело... Э, дышащий правильно позвоночник, правильно бьющееся сердце и полное дыхание. Вот у нас как бы все все процессы гармонизируются. И тогда тело становится эффективным инструментом для решения жизненных задач, а не просто обузой или мешком каким-то, который мешает жить. То есть какая-то обслуженная машина. Если там масло поменять, бензина залить хорошего, да, там шины накачать, она будет ездить хорошо. Или наоборот. Без колес там, без топлива она обуза, занимает только место.